Была встреча в кабинете министров. На встрече присутствовали естественно Кемул Новак и Тургади Мрель. С нашей стороны, руководитель Федерации, я и генеральный секретарь Федерации Ларин Александр, министр спорта Дмитрий Булатов и естественно Арсений Петрович Санюк. Ну, состоялась нормальная, очень хорошая, скажем так такие переговоры, которые начались с то дипломатических таких реверансов. Но надо признать, что премьер-министр быстро сказал, давайте, ребята, без этих дипломатических реверансов начнем говорить по делу. Какие у нас шансы, что мы можем, что мы успеваем, что мы не можем. Но, естественно, в ходе переговоров э, выяснилось, что, в принципе, в данных условиях очень сложно будет провести Евробаскет-15. У нас не забрали, у нас перенесли. В общем-то, ФИБА Европа в лице руководителей, готовы идти на определенные э, решения, чтобы и у нас был, и удовлетворить нашу сторону. И в то же время э, премьер-министр дал, дал понять, что он где-то согласен с этим, что ситуация нестабильная, гарантировать никто не может, что в ближайшее время э, будет мир и покой. Руководство нашего государства приняло Евробаскет и посчитало, что это нужный проект. Второе, что инвесторы не отказались, а продолжают продолжают выражать готовность работать, вкладывать и строить. И третье, естественно, что федерация ни разу, не, не даже ну, своим видом никак не показала, что мы отказываемся от этого проекта. Но, естественно, что а, вся европейская общественность, в общем-то, баскетбольная, которая, в общем-то, видит и понимает ситуацию, понимая это, видя наше желание, наше, в общем-то, такое... Незгибаемое состояние, что мы все-таки не не сдадимся, пошла нам навстречу.